Добрый день! Сегодня мы с вами разберем предложение ⁇ не знаю и не скрою незнание ⁇ В данном предложении оно является односоставным отсутствует предвижащих, но можно подставить на я. Ведь я не знаю я не скрою незнание. Односоставное предложение является полным. Еще раз, перед нами полное, односоставное, определительное предложение. Все, всего доброго, до свидания.